Друзья, всем привет. Хочу рассказать вам об одном очень интересном в блюде, которое называется ай и пепре. Это уголь тушеный с картофелем. Блюдо очень вкусное, но для того, чтобы показать, как его готовить, я должен сначала зайти на центральный рынок и купить. Yo no me vaya sin vasos de plástico ni nada. ¿no? Que soy. ¿Así o se lo corto? Sí. Se lo corto. Итак, угорь у нас уже есть. Вообще это блюдо, а и переводится с валенсийского чеснок и перец. Для туристов, естественно, блюдо номер один в Валенсии это паэлья, знаменитая паэлья. Но это блюдо номер два, а я его даже поставил и уровнем выше. То есть блюдо номер один, оно действительно очень интересное и очень вкусное. Готовится очень редко, очень быстро. Я почему показываю процесс его приготовления? Дело в том, что те люди, которые останавливаются в апартаментах, естественно, будут иметь возможность готовить сами. И увидите, что блюдо готовится очень быстро, очень легко и вы сэкономите массу денег, потому что порция такого блюда стоит в ресторане 10-12-15 евро, здесь же за 5-6 евро вы получите целую кастрюлю на целую семью. Итак, уголь. Ну вот, я почистил три картофеля, вот таких средних, чуть больше среднего. Сладкий красный молотый перец, есть вот в таком виде, и есть копченый. То есть, можете выбрать любой, продается и тот, и другой в супермаркетах. И кусочек вот такого острого перца. Головку чеснока, но ну я его, естественно, уже порезал, и лавровый лист. Ну, кастрюля и вода и оливковое масло. Вот, собственно, и все, что нам нужно. Ну вот картофель я уже порезал. И почему я здесь оставил чек? Вот чтобы вы видели, 5.64, даже 5 евро взялась меня продавщица за 2 угря. За то, что я вел съемку. Она мне скостила 54 цента. <п others> Спасибо ей. Спасла. Бешеные деньги. Вот. И теперь уже можем начинать приступать к приготовлению этого блюда. Включаем газ, заливаем дно, достаточно, и теперь добавляем чеснока. И немного все это надо теперь поджарить. Вот. И теперь добавляю красный сладкий перец, но в данном случае я добавляю вот этот. Достаточно, перемешиваем, буквально минутка и добавляем картофель. Перемешиваем. Теперь добавляем щепотку соли, еще раз перемешиваем. Затем добавляем воду, вот я беру обычную бутылку. Немного ее закрыли, еще раз перемешиваем. Теперь варим картофель, доводим его до полуготовности и в этот момент тоже можем добавить лавровый лист. И затем еще кидаю кусочек, маленький кусочек красного жгучего перца. Так, как я уже сказал, варим 5-6-7 минут в зависимости от картофеля. Ну, вот картофель доведен уже до того состояния, до которого нужно. И добавляем теперь уже угря. То есть, вот то, что на рынке она мне порезала, они знают, как резать, поэтому ничего уже самим делать не нужно в этом случае. Просто добавляется и все. Теперь, когда все добавлено, убавляем газ и тушим минут 15. Ну, я бы сказал, даже варим. Ну вот, даже не прошло и 15 минут, блюдо готово. Как видите, в Олисийской кухне, не только в алисийской, а вообще в целом испанская, довольно-таки простая, легкая и быстрая. То есть вы на кухне, находясь здесь, на отдыхе, в апартамент, не проведете много времени. Пожалуйста, все готово. Более того скажу, что когда настоится, будет еще круче. Всем приятного аппетита. Дерзайте, делайте сами, готовьте сами.